Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем занятия по спецкурсу Таро Тота Алистра Кроули. И представляю этот курс я, Зотова Наталья, я ученица Иланы Сазоновой, грандмастера Таро, высокопрофессионального, высокопосвященного эзотерика, таролога, астролога, нумеролога и с колодами Алистра Кроули. Илана работает уже более 20 лет. Это любимая ее колода. И в свое время ее э, первым учителем являлся Евгений Колесов, которого, в общем-то, я тоже знаю, но он немножко с другой стороны. Э, он нам читал лекции по астрологии. И э, вот с недавнего времени я с, э, со всей головой погрузилась в эту тему. Очень интересную. И... Как бы высказала Илане мое сожаление по поводу того, что столь э, глубокие и важные знания скрыты от большинства людей. Даже, может быть, есть люди, которые интересуются, но не могут сразу э, как бы соприкоснуться э, с этой информацией. И предложила э, создать вот такой спецкурс и Э, Илана меня в этом поддержала. Большое спасибо. Колода Тару Тота это совместная работа величайшего мага XX века Алистера Кроули и художницы Фриды Хари. Карты очень насыщены всевозможными символами эзотерическими, алхимическими, э э религиозными и так далее это своего рода энциклопедия о курсной философии и вот сейчас вы видите разбросанную колоду и представьте себе вы ничего не знаете об этой колоде ничего но я хочу сразу вам открыть маленький секрет очень важный секрет и неважно как вот вы сразу этот секрет воспримете или немножко потом вот каждая Каждая карта этой колоды ⁇ это живое существо. И оно взаимодействует и с другими э, картами, и с вами лично. И вот это не просто карты, это, это живые камни. И вот с помощью этих живых камней э, нужно осуществить одну из важнейших задач это построить собственный живой храм почему таро -то, тота ну, есть такое предположение что карты являются как бы скрытым посланием к нам потомкам из древнего египта и египетский бог мудрости как раз а, это Бог Тот. А в более нашем приближенном времени это Бог Меркурий, Бог, Бог Речи, а, Бог а, мышления, хитрости и так далее. И многие идеи, вложенные в эти карты, в эти символы, они настолько тонкие и порой вот настолько они определенные, и относятся к таким возвышенным планам мышления, что вот четкое название дать им иногда невозможно. И как раз как быть в такой ситуации, как использовать эти символы, э, эти символы для построение вот нашей текущей жизни или для, для планирования ближайшего будущего. Вот в ходе спецкурса мы с вами этим, этому научимся. Ну и наконец-то я передаю слово Илоне Сазоновой. Илона расскажет нам о своем удивительном приключении в Шантландии с первых уст, как говорится, о том, как она была в Кенхаусе, о потоке 93 еще раз про магию Алистера Кроули, про ее замечательную колоду и зачем все это нам нужно в нашей повседневной жизни. Дорогие друзья, здравствуйте! С вами говорит Илана Сазунова, один ра которая как раз и была в Болескене летом 2013 года вместе со своей любимой колодой. Вот она. Это колода Тота Таро Алистера Кро Кроули. Вот моя самая любимая, самая чудесная колода. И вы сейчас вот видите на экране выложенную цифру 93 шишек. Это я ее выложила. А лежит эта фигура в лесу, недалеко от имени Болескинхаус, это Шотландия, это озеро Лохнес, недалеко от Верхнего Фурсов, ну буквально, наверное, километра 4. Вот так вот, если уж совсем быть точной. Вообще 93 это не что иное, как гематрия, часовое соответствие числа воля, которое произносится по-гречески фелима. И таким вот образом 93 или 93, по-английски, лимиты приветствуют друг друга. То есть те люди, которые, посвящен в Телем, которые посвящены в Телему, это э, философско-мистическое течение, которое родоначальником которого был Кроули. Итак, 93, дорогие мои коллеги, дорогие слушатели, зрители, дорогие возможные ученики. Я приветствую вас, 93. И сегодня такой вот очень небольшой рассказ об этой колоде. Вы сейчас видите а, на экране э, тот расклад, который я делала в Болескенхаусе, вот при тем, как непосредственно пойти туда. И вы знаете, расклад был очень-очень хорош, потому что на будущее выпала вот карта, которая называется принц, сейчас я вам ее покажу, вот она, а принц Жезлов, видите, вот она э, находится как раз слева, и принц Жезлов это некий персонаж, который сыграл в моей жизни очень большую роль, то есть это мужчина по имени Сергей, который буквально за месяц, передо мной побывал в Хаус, и, как говорится, вот тропу проложил. И он мне начертил очень подробный-подробный план, чтобы я вот этими тайными заросшими тропами продвигалась в Хаус и максимально приблизилась к нему. А, потому что, ну, конечно же, территория эта находится в частном владении, и вот вы сейчас видите, опять же, на экране Болескин Хаус, Болескин Лодж. А, там сидит такой свирепый шотландец. И я дважды к нему подходила и говорю, можно пойти? Он говорит, ноу, нельзя. И, в общем-то, он поступает так с любым, кто хочет проникнуть законно, незаконно там, как угодно, на территорию этой частной собственности. Вот чтобы не угодить а, случайно в руки полицейских, я проконсультировалась с Сергеем и уже вот точно знала, куда именно идти. И тем не менее, вот вы знаете, я попала туда только шестого раза, потому что, конечно же, это лес... И никто мне не показывал, куда именно идти. А всяких там, знаете, вот тропиночек очень и очень много. И вот я два дня пыталась туда пройти, в конце концов прошла. Но вот перед вами вы видите здание. А наверху вот церковь, мимо нее я <laughs> четыре раза ходила. А потом вот уже внизу вот, домик Болескин хаус, непосредственно то здание, где жил Кроули. И где он занимался гаитическими экспериментами. Он вызывал демонов. И потом демоны дружно маршировали у него там в гостиной. А его обслуживающий персонал, конечно же, просто за голову хватался. И с ужасом убегал. Вообще даже существует такая легенда, что Лохнесское чудовище – дело рук кровли. Вообще очень много, конечно, всяких историй вокруг этого имени. И ну, его считают самым запрещенным человеком в мире. <laughs> потому что имя Кровли это, ну, как правило, Говоря, это имя люди подразумевают что-то из ряда вон выходящее. Так вот, я как раз и была вот в этом самом месте, которое считается не просто местом силы, но еще самым таким зловещим местом. Но, как видите, ничего зловещего там нет совершенно. А вот этот большой лук с радугой, на самом деле, там овцы пасутся. А я как раз вот сидела на этом лугу. И я сделала там ритуал Либер регули. Либер регули это ритуал, который как бы привлекает энергии Нового Иона, Новой веры для того, чтобы на Земле был прогресс и гармония. И как только я сделала этот ритуал, прошел буквально, ну, минут пять такой мелкий мелкий дождичек, а потом над озером, это озеро Лохнес, вот в сторону Балезканхаласа как раз и вот был такой вот радужный мост. И для меня это был очень-очень хороший знак. А потом я вытащила карту, как же прошел у меня ритуал. И вот она, вот эта карта. посмотрите. Вот она, эта карта. Это не что иное, как, конечно же, десятка кубков. Карта, которая говорит, что ритуал не просто хорошо прошел, а очень-очень хорошо прошел, как говорится, с тремя восклицательными знаками. Это символ наивысшего эмоционального удовлетворения. Действительно, я была удовлетворена, потому что дорога была очень-очень и очень неблизкой. И это Москва, потом Лондон, потом я на самолете в Инвернес полетела. Потом из Инвернесса, такой маленький городочек на севере Шотландии, я на автобусе поехала вот на это озеро Лохнес, Потом тоже пешком два дня пыталась подобраться к Болескин Хаусу. Вот. И в конце концов я добралась. Но, конечно, радости моей просто вот не было предела. И я сидела вот на том лугу совершенно довольная. Совершенно в каком-то совершенно, знаете, таком вот благостном настроении. Думаю, ну вот, наконец-то, Илана Сазонова, Мадинра, которая твоя мечта сбылась. Ты дошла до этого места. И вот посмотрите, это рядышком я на фотографии. Опять же, я держу вот эту карту. А эта карта не что иное, как 11 аркан, и она символизирует союз Бабалон, богини Бабалон с, с богом Терионом. А, в самом деле, богиня Бабалон и вообще все талемитские боги очень покровительствовали мне на самом деле. Потому что погода была просто замечательной, и несмотря на то, что вот Озеро Лохнесс она такое холодное, высокогорное и часто смены погоды. Но именно вот в этот момент погода была очень-очень хорошая, несмотря на сильный ветер и движение облаков на небе. И я поняла, что я получаю мощнейшую поддержку от высших сил. Именно здесь, в Болескине, именно здесь я получаю второе рождение. Именно здесь я еще раз активирую свою колоду. Таро Тота Алистера Крули. Колода совершенно необычная, потому что, вы знаете, я работаю на 64 колодах Таро, именно выделяю ее, потому что она настолько энергоемкая, настолько магическая и более, как вы сказать, солнечная колода, более Умной, дерзкой и, ну, как вам сказать, вот такой экстатической я просто не встречала. Колода уже необычно тем. вот Кстати, у меня одна из первых колод, ей уже практически 20 лет, которые дошли до России. И в ней три мага, вот посмотрите. Вот здесь три мага, это одна из первых колод. В России появилась. Вот. Маг египетский. Это никто иное, как Бог тот. И он э, не просто а Бог, который учил землян э, письму, счет. Он еще и был проводником царства мертвых. Следующая карта, тоже карта Маг. Это египетский Бог. Дхути, пхути а, Как бы бог вот такой вот а, ну, трикстер. А, который, бог, который может пошутить. Может даже иногда зло пошутить. А, и третья карта, тоже карта маг. Вот, это греческий бог Гермес. Ну, аналог в римской пантеоне, это Меркурий. И когда я начинаю работать, я себя очень внимательно вот слушаю и спрашиваю, а вот какие энергии тебе сейчас более родственные, египетские, индийские или греческие? И я начинаю работать именно с тем магом. Но ну, чаще всего, конечно же, я работаю с Гермесом, чаще всего. Ну, как правило, в 70 случаях из 100. А, еще раз говорю вы знаете я практически 20 лет работаю с этой колодой а учил на ней работать меня мой любимый мастер Колесов Евгений Николаевич у меня жизнь очень круто меняется очень круто потому что прикасаясь не просто вот к этим таинствам, таинствам алхимии таинства, кабалы, нумерология, астрология, я еще и прикасаюсь с таким, вы знаете, очень м, особенным энергиям. Энергиям телемитских божеств. А это, как вы уже слышали, Бабалон, Терион, Нуид, Хадид, Арах, Архуид. Это боги, вот, которым поклоняются телемиты, которые очень, так сказать, с ними тесно взаимодействуют. И эти боги нарисованы в этой колоде. Просто ну вот я знаю людей, которые купили эту колоду. Она у них лежит. Лежит и год, и два, и десять. И она и будет лежать. Потому что человек не понимает, что там нарисовано. А я не просто понимаю, я знаю, поскольку непосредственно 10 лет имела прямое отношение к Толемии. Сейчас имею но человек, я, конечно же, посвященный, и я знаю, как общаться с этими силами. Каждая карта — это сила. Она совершенно особенная, совершенно трепетная. И я прощаться нужно с ней соответствующим образом. Вообще, конечно же, про эту колоду можно говорить очень-очень долго. Но вот вы меня видите первый раз. И вы меня спросите, Магин, а собственно говоря, зачем вот нам, простым, обычным, смертным людям, ну зачем нам вот эта колода нужна? Отвечай, сейчас хотим мы этого или не хотим, но время движется вперед, в Эру Водолею. Она уже пришла. И вся Земля перестраивается на эти энергии. На водолейские энергии, которые несут в себе интеграцию, прогресс, которые несут вот все то новое а и синтезированное вот все что мы наблюдаем, ну на примере допустим Европы той же самой Евросоюза, иные денежные единицы евро и так далее. Это все признаки водолейства. И чтобы попасть туда, очень корректно войти туда, ничего не нарушив и саму себя не нарушив, можно это сделать с помощью этой колоды. А войдя туда, вы, вот вы знаете, как в незнакомой комнате оглядываетесь, запоминаете, запоминаете, где что лежит. И после этого уже почувствовав себя более уверенно, Можете ну, на тонком плане позвать своих родных. Детишек, мам, пап, сестер, братьев. Потому что вот эта комната, условно говоря, вот этот энергетический каркас, он будет вас оберегать от тех катаклизмов, которые, конечно же, несут смена ионов. Катаклизмы они будут, мы видим, что очень много сейчас, технологических катастроф, климатических катастроф. Мир насыщен всевозможными катаклизмами. Как себя уберечь? Прикоснитесь к колоде Таро-Тотали Старокровли. Оно даст вам не просто необходимую энергетическую поддержку, но также даст защиту и понимание, в каком времени вы находитесь и как вам надо действовать потому что даже элементарное держание в руках вот этой колоды вот она, да, э, уже дает человеку необходимую энергию. И вот допустим, вы хотите спросить, а что же меня ожидает, допустим, сегодня. Вытаскиваете, ну, карту дня. Вот я сейчас как раз ее вытаскиваю. Э, эту карту дня так, что же у нас? Это у нас, вот, посмотрите, какая замечательная карта. Это шестерка кубков. А шестерка кубков у нас связана э, с любовью. Она, э, карта называется удовольствие. Вот я вам еще раз ее покажу. Вот она какая. А, с хорошими очень теплыми взаимоотношениями, идущими чуть ли, вот знаете, не с детства, вот такие вот очень-очень давние позитивные воспоминания. Шестерка кубков ну, дает еще а, нежность. А, знаете, вот такое парение на крыльях, что ли. И вот, допустим, если вам выпала или мне выпала эта карта, а, шестерка кубков, я могу сказать, что день будет прожить не зря. А рядом со мной будут очень любящие люди и ситуации, которые будут возникать вокруг меня будут насыщены вот этой любовью, милосердием, красотой. И, конечно же, творчество, потому что это шестерка и она посредственно связана с солнышком. А солнышко – это всегда творчество. Вот. И таким образом вот я сейчас себе как бы предсказала будущее на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Так вот и вы, работая каждый день хотя бы с одной картой, вы будете наращивать этот энергетический каркас, и все с вами будет в порядке. Почему? Потому что красота и сила, заливистый смех и сладостная стома, мощь и пламя от нас. Так сказано в книге «Закона», который получила Алистер Кроули в 1904 году во время свадебного путешествия в Каире. Он принял эту книгу методом автоматического письма, в три дня сидел, писал. А я сейчас вам просто привела цитату. Дорогие мои коллеги, я очень хочу видеть вас на своем семинаре.